Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Около 20 миллионов жителей России находится за чертой бедности. Об этом заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин во время представления в Совете Федерации заключения на отчет правительства об исполнении федерального бюджета 2019 года. Главный аудитор страны сообщил, что в прошлом году бедность сократилась с 12,6% до 12,3%, с 18,4% до 18,1 миллионов человек. Однако в 2020 этот показатель значительно вырос. По данным Росстата, в 42 субъектах РФ бедность выросла. Еще в 11 регионах ситуация не изменилась. Нужны более серьезные усилия для решения этой проблемы, особенно в период кризиса и пандемии. Цены растут семимильными шагами, зарплаты нагло режутся, а то и вовсе задерживаются долгими месяцами. И самое страшное, людей нагло и безжалостно сокращают, а ведь ни о каком конце кризиса и речи не идет. В Краснокамском районе прокуратура защитила права коммунальщиков из фирмы Комжилсервис, сообщает ведомство. По материалам проверки, 18 работникам обслуживающей компании не платили зарплату за март-май 2020 года. Долг составил более 380 тысяч рублей. Прокуратура внесла руководителю фирмы представление и обратилась в суд, чтобы принудительно взыскать долг. Также по постановлению прокурора фирма была привлечена к административной ответственности по статье КОАП «Нарушение трудового законодательства иных нормативных правовых актов», содержащих нормы трудового права, штраф по которой составил 80 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры права работников организации восстановлены. Наемный работник при капитализме – тот же раб. Капиталист может как угодно нарушать его трудовые права, заставлять голодать месяцами, и все, что получить за это – смешной штраф. Специалисты Роскачества в ходе опроса выяснили, что почти половина россиян не удовлетворена качеством колбасных изделий, замороженных плавбрикатов и мясных консервов. Об этом говорится в сообщении организации. Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий – 57%, замороженных плавбрикатов – котлеты, пельмени, блинчики и так далее – 59% и мясных консервов. 60% отмечается в сообщении. Для буржуи все просто. Зачем продавать клиенту мясо, когда за эти же деньги можно продавать сою с усилителем вкуса? Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО «Мурманское морское пароходство» – крупнейшего перевозчика грузов в российском секторе Арктики. Предприятие, основанное еще при Иосифе Сталине, обладающее танкерным флотом для транспортировки арктической нефти, не смогло расплатиться с кредиторами, крупнейшим из которых является Сбербанк – 5,4 миллиарда рублей. В марте суд ввел в компании процедуру наблюдения по оператор оператора железнодорожных вагонов Урал Логистика, которую мурманское морское пароходство задолжало 1,2 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, на заседании в среду суд поставил завершить наблюдение и открыть конкурсное производство. В течение шести месяцев активы компании будут собраны в конкурсную массу и реализованы для погашения требований кредиторов. Предприятие обанкротилось в связи с тем, что его эффективные собственники влезли в долги. Без зарплат же суждено остаться тысячам работников пароходства. На территории Тушинского завода железобетонных конструкций в строительном проезде в Москве будет построен крупный микрорайон. Этот проект как следует из информации на сайте «Активный гражданин», выставлен на общественное обсуждение. Из представленных там документов следует, что сейчас предприятие занимает 9,4 гектаров. На них планируется возвести в общей сложности более 450 квадратных метров недвижимости, из которых 352 тысячи квадратных метров коммерческий жилой комплекс. Русской буржуазии не нужно никаких производств